Привет, коллеги! Я Андрей Тихонов и хочу с удовольствием пригласить вас на семинар лечения сагитальных и вертикальных аномалий у взрослых в летнюю теплую Москву 28-30 июля. Доктора, которые посетили этот семинар, говорят нам, что становится намного более понятно и четко в голове по поводу лечения самых частых аномалий прикуса, которым я посвящен семинар. Скелетный второй класс, третий класс, открытый и глубокий прикус. Разберем логику, механизмы, механику лечения этих аномалий без тумана и каких-то общих выражений. Четко, по полкам, доказательно все, как мы любим. До встречи на семинаре.